По вашим просьбам я записываю видео как я стою планку так надо будет только поперед поставить. поставить коврик если вы уже посмотрели все предостережения если вам можно стоять планку значит самое главное просто понять для чего вы это делаете есть, для чего вам стоять планку что дает планка тоже очень много полезного подтягиваются внутренние органы пресс становится крепче руки становятся крепче то есть недооценить можно планку переоценить ее нельзя она во-первых дисциплинирует тебя останавливает внутренний диалог ну и подтягивает конечно укрепляет наше тело как я ее стою я встаю во первых стою на локтях вот. вот у меня положение И на носочках Очень важно, когда ты стоишь в планку Не заваливать таз Очень важно То есть вы этот момент должны отследить Если вы завалите таз, у вас перегрузится поясница Поэтому тело должно быть прямое То есть у вас должна быть прямая От пятки до, до... до затылка то есть прямое положение тела. Не выпячивать наружу, не заваливать вниз. Очень важно, чтобы была прямая. Вот как будто на вас положили палку, и вот эта палка прямая. Как раз она идет от пятки до, до головы. Встаем на локти, ладошки. Ну, здесь можно разную планку стоять. Кто-то стоит планку прямую на вытянутых руках я стою планку на локтях и что мы делаем дальше ну как бы и тело начинает трястись да как у всех тело начинает трястись вы в этот момент вы наблюдатель то есть положение тела вы поняли оно говорит ну параллельно практически не параллельно конечно земле но прямое самое важное это не делать не делать на износ То есть не надо там а, Мне плохо, я продолжаю стоять, но мне плохо Нет, самое главное включить наблюдателя Вот как мы с вами делаем медитацию Очень важно отследить состояние внутри В теле найти точку, где у тебя тишина Она там есть Вот Рано или поздно вы ее увидите Если будете делать планку, рано или поздно вы ее увидите Тем более, если вы делаете медитацию то вы знаете, где эта точка находится, вы направляете туда внимание и наблюдаете. Не смотрите ни в коем случае, не смотрите на время. Потому что если вы смотрите на время, у вас появляются какие-то сложности. То есть вы ждете, там не надо ждать. Вот стоите сколько стоите. В первый раз простояли, вот сколько смогли, в первый раз простояли, это ваша будет точка отсчета. Может быть вы простоите минуту. Еще раз наблюдаем состояние в теле, можно стоять с закрытыми глазами, можно стоять с открытыми глазами. Я еще рекомендую обратите внимание на пол, то есть вы смотрите на пол и находите какую-то точку на полу, пусть это будет рисунок на ковре, рисунок там, не знаю, на коврике на вашем, на котором вы стоите, это будет просто рисунок на линолеуме, да? Лучше стоять планку на мягком не стойте планку на паласе, потому что э, неудобно стоять Лучше стоять на мягком и, ну опять же, относительно мягкий Вот коврик, коврик для юги идеально подходит для того, чтобы стоять планку Стоим ровно, э, за временем не следим Секундомер просто положили и он там где-то чирикает секундомер Тикает. Чирикает, это у меня здесь птицы вот. и ваше внимание вы смотрите, выбираете с открытыми глазами, пока научитесь стоять, выбираете точку на полу и в эту точку прямо направляете все свое внимание только так вы сможете стоять планку также вы можете медитацию делать, также можете на гвоздях стоять Вот техника она подобная, то есть вы переносите свое внимание из тела переносите наружу, вы наблюдаете как тело трясется, что-то с ним происходит, но вы Вниманием находитесь за телом И тогда у вас все получится Так что можете в чат сюда писать Как у вас Какой результат вы достигли А я сегодня сниму видео Как я буду стоять 10 минут планку